Друзья, всех приветствую, всех рад видеть, Дэни Инвестор на связи, Дэни рядом. В этом коротком видео мы пробежимся по x образным проектам, которые я добавил в свой портфель буквально недавно. Вот, буквально несколько новинок для эксперимента. В этом видео будет несколько обзоров, досмотрите видео до конца. Коротко рассказываю, чем мы имеем дело, почему я сюда зашел, какой потенциал заработка здесь есть. Первый гость передачи у нас направление «Мезозурварц». Что это за направление, в двух словах. Эта криптоигра находится, она сейчас на стадии разработки, создается по жанру RPG, то есть игра в стиле линейки Warcraft. Все помнят эти компьютерные игрушки, в них многие рубятся и по сей день. Очень большие деньги крутятся в этих играх, большая аудитория сосредоточена и так далее. В Mezazur Wars будет похожий стиль, но другие герои. Плюс также у игры есть своя крипта в виде платежного средства внутри этой экосистемы. У данной игры также проходит публичная продажа токенов сейчас в три этапа с последующим листингом на Uniswap, на бирже Uniswap. Сразу после публичной продажи будет листинг, поэтому вы можете заработать буквально уже в ближайшее время. Смотрите, тут три этапа публичной, публичной продажи. Первый этап начался еще 11 сентября 2020 года, стоимость токена, и по сей день продолжается. Стоимость токена 2 цента. К вашей инвестиции вам также даются 30% бонуса. Второй публичный этап продажи начинается 12 ноября, то есть буквально через 10 дней на момент записи этого видео. Стоимость уже будет тогда 3 цента. Бонус к инвестиции на втором этапе публичной продажи 20%. Публичный этап 3, Страту 23 декабря. Стоимость токена на том этапе уже будет 5 центов. То есть фактически вы можете даже во время публичной продажи сделать 2 икса даже более. Плюс 5% инвестиций вы получаете, получаете на момент инвестирования во время публичной продажи. Это коротко по токенселу. Прежде чем инвестировать, конечно же, давайте еще кое-что узнаем о проекте. То есть, в принципе, идея здесь очень крутая. Поэтому мне очень даже пригляделось. кто входит в команду разработчиков. Виталий Фиш. Ранее на его счету была игра, созданная это Dirk Drake вот, то есть Опыт есть создания игр у данного человека. Ян Шевченко входит в команду также. То есть компетентный в своей сфере человек, 12 лет в игровой сфере. На его счету много очень достижений в этой отрасли созданных игр, по сей день которые есть в продаже. Сам по себе Ян геймдизайнер, сценарист, разработчик игр, IT-специалист. В общем, профи в своем деле. В команде еще много других есть специалистов, на сайте есть о них информация. То есть команда здесь очень даже впечатляет. Конкретно у проекта Мезозор Варс есть вот такой вот подобный white paper, где от А Я описывается концепция игры и не только. Рекомендую почитать реально. В описании оставлю ссылочку. То есть там все подробно об этой игре, об экосистеме расписано. Вот, то есть можно погрузиться вам для информации. Чем мне понравилась а, игра? Почему я вот в первую очередь на нее обратил? Ну, вернее, как инвестор, да? То есть, конечно же, команда. То есть... По крайней мере, я за ними слежу и вижу, что они реально заморачиваются над своим детищем, не просто там занимаются бабло-сбором. Это меня как бы и подкупило. В приоритете у этих разработчиков сделать качественный продукт, именно игру, да. И игру, в принципе, не сомневаюсь, что они сделают, больше всего буду лично я наблюдать зачем. Как они будут комьюнити сюда здесь формировать, именно геймерское, да, тогда, соответственно, и токен улетит на луну, я считаю, поэтому такие дела. Игра будет доступна на iOS и на Android. Токен построен на базе протокола ERC-721. По сюжету игры здесь будет два, две конфликтующие расы. Динозавры, которые будут защищать свои земли. И вторая раса в роли захватчиков. То ли животные, то ли песики. То есть пока еще не понял. Ну в общем не в суть. Главное для меня лично, как и для инвестора, что? Жанры RPG востребованы среди геймерского сообщества. В игре можно зарабатывать реальные деньги для фанатиков геймеров. Это огромный плюс. И они сюда пойдут. Игра децентрализована, создана по протоколу DeFi и имеет свой токен MZW. В игре также намечается куча квестов, турниры, лотереи, маркетплейс и разнообразие героев. Цель собрать здесь 575 тысяч долларов. Общая миссия токенов 800 практически миллионов MZW. Здесь конкретно я купил 25 тысяч токенов на 500 долларов. Здесь, я считаю, могут быть классные иксы. Во-первых, понятно... Как будет образовываться спрос, в принципе, на токен, да, то есть marketplace собственный и так далее. С ликвидностью, думаю, проблем здесь не будет. Проект работает с протоколом, следующий момент, это с протоколами DeFi, а этот сейчас тренд. За счет этого фактора токен тоже а нас может приятно удивить после листинга на Uniswap. Как, допустим, здесь конкретно инвестировать? То есть по данным видео вы найдете ссылку на сайт Mezazur Вам необходимо пройти регистрацию, почту и пароль «Придумайте». Инвестирование очень простое. Инвестирование здесь исключительно через крипту. Выбираете валюты на сайте. Дальше выбираете, допустим, биткоин эфир или USDT. Допустим, USDT или эфир. Дальше указываете сумму, на которую вы хотите приобрести токены, Допустим, допустим, 1000 USDT. То есть за эту о, сумму денег вы можете взять... 65 тысяч токенов, плюс вам бонусом на данном этапе еще придет дополнительно Вот, вам система сгенерирует адрес, куда необходимо отправить деньги Вы отправляете туда деньги и дальше ждаете ваши токены на личной кабине Дальше просто ждете листинг Ну и следите за телеграм-каналом, за официальным, да, ждать анонс Либо вы можете просто подписаться на мой телеграм-канал, там будет анонс также вот, с этим ясно, да? То есть тут очень все просто. Вот, следующий гость передачи у нас Artery Network. В двух словах рассказываю: суть проекта и почему я сюда также проинвестировал. То есть Artery Network это у нас инновационный блокчейн, причем с активным комьюнити. А активная комьюнити, наверное, и послужила поводом, чтобы сюда проинвестировать и обратить внимание, у них есть также децентрализованные продукты. В данной сети можно использовать даже ваш смартфон или любое другое устройство в виде валидатора или же делекатора монет. Что это такое, дальше расскажу. По продуктам, что у них есть уже? Artery Storage – это некое хранилище ваших там, файлов от документов в децентрализованном виде. Во время загрузки ваши файлы будут разбиты на части и одновременно зашифрованы и отправлены по десяткам устройств нот в сети. То есть это такое некое хранилище. Да? Вот. 5 гигабайт здесь децентрализованное хранилище будет доступно для каждого. Ну как бы не очень много, но по крайней мере нормально. Артери VPN, это децентрализованный VPN, с этим ясно, да? Монеты у них также на базе Proof of Stake. То есть монеты можно отправлять в стейкинг и получать еще дополнительный пассив в этих монетах. Есть у них также партнерка. Что меня лично еще зацепило, то что сюда охотно люди инвестируют. Здесь участвует много сетевиков. И активно достаточно сформировалась уже комьюнити. Поэтому это тоже повод того, что здесь будут строить активно люди сеть. И за счет этого на первых порах можно заработать. Неплохие иксы. Тут, смотрите, по этапам продаж, 6 этапов публичной продажи. То есть первый начался еще 18 октября, длился он до 24 октября. 13 центов стоило он тогда монета. Сейчас же третий этап длится он на момент записи видео до 7 ноября. Цена на данном этапе 17 центов. Далее пойдет четвертый, пятый, шестой этап. Четвертый с 8 по 14 ноября, цена 19 центов. Пятый с 15 по 21 ноября, цена 21 цента. Шестой этап с 22 по 28 ноября 23 цента цена монеты То есть вы можете даже, в принципе, если бы вы На первом этапе зашли, то вы фактически на момент Этой а, публичной продажи могли бы сделать уже пару иксов Вот, ну и плюс Они сверх достигают Своих планов, то есть во время этих этапов Они достигли уже а, Ну, то есть сюда больше, от заявленной, больше половины от заявленной Цели сюда проинвестировали люди Это тоже крутая динамика, я считаю с одной стороны, мы понимаем, что это очередной децентрализованный блокчейн, который хочет выделиться среди других блокчейн. Большая конкуренция. Будет ли у него успех в долгосрочной перспективе? Конечно же, покажет время, ребята. Но, думаю, на первых порах мне это покажет рост, поэтому инвестирую на краткосрок или средний срок, буду смотреть по ситуации, когда ее слить. Также у них есть кошелек, который можно скачать и установить на свой смартфон. И все те продукты, которые я перечислил, также уже готовы. Ими можно пользоваться. Это... Тоже большой плюс, поскольку у большинства децентрализованных проектов, как мы видим, сейчас сплошные обещания, тут же мы видим реальные дела. Еще раз напомню, на момент записи видео 17 центов монета стоит, общая эмиссия полная 4 миллиарда, начальная 10 миллионов. Вознаграждение здесь для делегаторов будет по мере развития сети, конечно же, уменьшаться, поэтому уже сейчас, пока блокчейн молодой, можно воспользоваться этой возможностью также и заработать и через эту схему то есть вы можете заработать просто на покупке монеты за счет роста и можете заработать еще за счет пассивного дохода используя стейкинг то есть первые полгода стейкинг будет 21-30 процентов во следующие полугодия во второе будет 16-25 процентов в месяц 11-20 процентов будет на второй год и, и по мере этого будет уменьшаться листинг намечается сразу по, после публичной продажи судя по дорожной карте дорожная карта есть на сайте изучите, то есть у них намечается даже онлайн академии и так далее, то есть приложение со всеми продуктами на стационарные компьютеры и так далее основатель проекта Макс Богатыренко публичный человек, сетевик с большим стажем с большой командой сетевиков тоже то есть, которые этот проект по сути и раскачивают, поэтому на этой волне я сюда и зашел, тоже купил монет 890 монет я купил на 12 тысяч приобрел, да, на энтузиазме и ожидаю рост, то есть общий вклад в эти два проекта, конкретно в Metazur Wars и Эртери Network, 50 тысяч рублей, это где-то 650 долларов. Конкретно, если вы хотите приобрести монеты в r Network, то вам необходимо будет пройти регистрацию простую на сайте. Далее то есть ссылку вы можете найти по данным видео. Далее система сгенерирует для вас секретную сит фразу, которая будет паролем от личного кабинета. То есть, ее не потеряйте, надежно сохраните. Инвестировать можно здесь как через крипту, так и через Пайер кошелек В данный экспериментальный портфель я буду, конечно же, периодически добавлять X-образные проекты, если они таковы будут встречаться на моем пути. Поэтому следите за экспериментом в моем телеграм-канале. Ссылка выше и на экране, и в описании к видео. Обязательно туда подпишитесь, чтобы не упускать а, вовремя информацию, поскольку там бывает инфа, которая не всегда бывает на YouTube. Поэтому, друзья, такие дела. На данные проекты я оставлю ссылки под видео на Варс и на AirTory Network. Регистрируйтесь, инвестируйте, зарабатывайте. Также не забывайте про мой классный проект. Миа Холдинг, где вы можете на пассиве заработать 1% в сутки. Постоянно докупаются машины здесь в агрегатор такси и в конце ноября ждем магазин с бытовой техникой. Здесь вы покупаете, напомню, сертификаты на отложенную покупку товара и получите кэшбэк в виде 1% в сутки в течение 200 дней. Обращайтесь, пишите, задавайте вопросы, комментируйте данный ролик, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, зарабатывайте, друзья. До скорых встреч, новых видео. Всем пока-пока.